Приветствую! Семья канала Немиркин. Есть ли среди ваших знакомых человек, который в последнее время ведет себя неадекватно? Изменения в их тоне или поведении заставили вас задуматься о причинах. Они уклоняются от ваших частых как дела или что-то не так. Это может быть последствием травмирующего события или открытия чего-то, что причиняет им глубокую боль. В этом случае вполне нормально, что они активируют невидимый щит против вас или любого другого человека в качестве основного защитного механизма. Пожалуйста, обратите внимание, что это видео не направлено на тех, кто может демонстрировать эти признаки и не заставляет их чувствовать себя плохо по отношению к себе. Скорее, это делается для того, чтобы понять их и привлечь больше внимания к этой теме. Итак, вот семь признаков того, что кто-то скрывает от вас свою боль. Первый. Они всегда заняты. Они интенсивно тренируются, заполняют свой календарь многочисленными развлекательными мероприятиями или делают много работы без отдыха. Вместо того, чтобы разобраться с тем, что их беспокоит, человек может предпочесть занять себя умственно и физически. Для них умственное истощение заменяет негативные мысли, возникающие в голове, что позволяет им откладывать решение эмоциональных проблем. В некотором смысле эта умственная и физическая деятельность может привести к положительным результатам, таким как более здоровое тело или более высокий доход. Однако после длительных периодов времени у них может сформироваться нездоровый образ мышления или подсознательная тревога. Лучше поощрять их решать свои проблемы как можно скорее, чтобы они могли продолжать жить дальше, не чувствуя себя постоянно обремененными. Второе. Они изолируют себя от самых близких людей. Стали ли они избегать общения с вами или нахождения рядом с вами? Если да, то дело точно не в вас и не в том, что вы сделали. Отстранение от тех, кто имеет для нас наибольшее значение – это обычный механизм преодоления трудностей. Возможно, они не хотят стать обузой или быть эмоционально истощенными из-за раскрытия своих проблем. Отчуждение от других может принести временное успокоение, но когда эмоциональные шрамы всплывут на поверхность, они могут остаться с травмой в одиночестве только потому, что надеются доставить вам как можно меньше проблем. В этом случае важно сообщить им о ваших добрых намерениях и о том, что они могут поделиться своими мыслями, когда им будет удобно. Прозрачные, неосуждающие отношения – это те отношения, которые будут долговечными. Третье. Изменения в их характере. Заметили ли вы небольшие изменения в их поведении? как они себя ведут или их общие отношения. Когда вы спрашиваете их, если что-то не так, они просто отмахиваются от этого, как от пустяка. В связи с предыдущим пунктом, вам поможет создание благоприятной атмосферы, когда вы находитесь рядом с ними. Дайте им понять, что вам не безразличны их эмоциональные потребности и что вы готовы быть верным слушателем. В противном случае, они могут продолжить эту недавно созданную личность, отказываясь делиться своими навязчивыми мыслями или критическим жизненным опытом. Также следует беспокоиться только в том случае, если изменения личности происходят в течение длительного периода времени. Это нормально для людей испытывать разные эмоции и, соответственно, вести себя по-разному изо дня в день. Номер 4. Они злятся по пустякам. Взрываются ли они по пустякам? Возможно, вы легкомысленно пошутили или случайно посмотрели на них как-то странно. Вы думаете, знаете их достаточно хорошо, чтобы считать эти действия приемлемыми, но потом они набрасываются на вас. Это застает вас врасплох. Они даже поднимают обиду, о которой вы и не подозревали. Это может показаться нехарактерным для них, но от обиды вы можете растеряться. Это происходит потому, что скрытые чувства приводят к неправильному направлению гнева, поэтому легко принять их чувствительные эмоции за мелочность. Важно понять, что в основе их якоря лежит гораздо более глубокая проблема, и постараться искоренить ее ненавязчивым способом. Номер пять. У них слишком оптимистичный настрой. Звучит самопротиворечиво по сравнению с предыдущими, верно? Однако эти люди могут играть на обоих концах спектра. Оптимизм действительно способствует психологическому благополучию и уверенности. Да, однако чрезмерный оптимизм, нереалистичные ожидания, как частая привычка – это не очень хорошо. Они всегда позитивно оценивают жизненные препятствия, независимо от того, насколько сложной может быть ситуация. Они могут не проявлять никаких негативных эмоций, даже когда им не удается преодолеть препятствия. В психологии мы называем это оптимистическим предубеждением. В качестве механизма преодоления трудностей они настроены на позитив. Важно признать, что чувство подавленности, грусти и усталости – это нормальные, приемлемые чувства. На самом деле, плач – действие, обычно связанное с грустью, высвобождает токсины и многие гормоны, вызывающие стресс, помогая человеку быстрее обрести эмоциональную стабильность. Номер 6. Они выбирают бегство вместо борьбы. Стали ли они убегать из многих социальных ситуаций? Они ни с того ни с сего игнорируют ваши телефонные звонки, очень рано покидают видеочат или хотят прекратить отношения. Избегая конкретных ситуаций, они избегают столкновения с тревогой или эмоциональной травмой, вызванной тем, что происходит в этой ситуации. Хотя очень важно дать этому человеку некоторое время побыть одному. Возможно, чтобы зарядить свой социальный аккумулятор. Часто проверять его и быть настойчивым в своих усилиях помогает ему преодолеть свой страх. Когда они воспрянут духом и, в конце концов, решат свои проблемы, они, несомненно, поблагодарят вас за то, что вы были для них той стабильной эмоциональной опорой, в которой они всегда нуждались. И номер семь. Ими овладевают иррациональный страх и тревога. Этот знак может напугать вас больше всего. Проявляют ли они необычное количество страха? Когда вы спрашиваете их об источнике его страха, они запинаются и не могут дать реалистичный ответ. Подавленная эмоциональная боль может всплыть в виде паранойи и тревоги. Испытывая рациональный страх, человек может начать замечать мельчайшие детали. Их восприятие может стать затуманенным, что только усиливает чувство тревоги. У них формируется хронически негативный образ мыслей. Они указывают на недостатки в каждом аспекте своей жизни. Заверяя их в своей любви и заботе о них, вы показываете им, что принимаете их такими, какие они есть, и их обстоятельства. Если вы обеспокоены изменениями в поведении человека, не волнуйтесь. Это лишь покажет, что вы действительно заботитесь о них и готовы помочь. Успокаивая человека и подтверждая свою поддержку, не забывайте следить и за своим психическим здоровьем. Это нормально – чувствовать себя немного подавленным или обиженным, когда вы обнаруживаете, что близкий вам человек что-то от вас скрывает. Начните разговор, поддерживайте прозрачность, и ваша связь с ним будет крепче, чем когда-либо прежде. Замечали ли вы эти признаки в последнее время? Если да, то помогло ли вам это распознать их и справиться с ними? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже со своими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто озадачен изменением поведения другого человека. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать кнопку уведомления, чтобы узнать о новых видео. И как всегда, супер спасибо за просмотр.